Всем доброго времени суток, с вами Катамхали, эсминец 10 уровня Клибер, карта Северные воды, игрок Таржик. Все, всю самую важную информацию озвучил, теперь дальше будем смотреть, что здесь будет происходить. Но ну, немного нетипичный геймплей для Клибера, я просто по результатам боя посмотрел, да, здесь урон в основном наносится от торпед. Все-таки по большей части эсминец артиллерийский, ну и тем более торпеды 8 километровки, что не особо способствует на 10 уровне играть да, на этом типе вооружения. Все-таки достаточно комфортнее играть от главного калибра, там если по максимуму увеличить дальность. Ну, кто как любит, просто я, если бы чисто играть от торпед, выбрал, конечно, другой корабль. Ну... Здесь, конечно, скорость, да? Это один из самых быстрых у нас кораблей в игре получается. Нужна Внимание, цели. С такими короткими торпедами комфортно себя можно чувствовать только в бою, где отсутствует как минимум авианосец. Сейчас Клибер произвел торпедную атаку на Вермонта Но Вермонт сразу там налево отворачивает Может дальности просто торпед теперь не хватить. Ну зато Клибер без проблем захватил центральную точку Ну и то благодаря тому, что противники просто бросили это направление, да, центральное Зато точку А и точку Д отобрали. Ну одна торпеда все-таки находит свою цель. Открыть счет урона. 10 с половиной тысяч. Торпедный зал по Генденбургу. А он, оп, какая неудача, <правляется> отправляется в порт раньше времени. Кто там? Ямато. Ямато постарался. Ну все, на центре никого не остается, yeah, да, но зато благодаря происходит. большой скорости можно очень быстро фланг, к примеру, сменить. Вот я же смотрю, игрок играет с этим талантом спеленгации. Ну, я не отрицаю, что в каких-то ситуациях этот талант может быть весьма полезен, но меня, если честно, ну как это сказать, да, ну жаба душит, чтобы тратить 4 очка талантов на, да, вот на этого. Вот. Мне кажется, есть наиболее полезные. Ну, каждому свое, да? Каждый, для чего эти ветки талантов существуют? чтобы каждый сам под себя, так сказать, корабль затачивал. Ну, если честно, да, вот сколько боев уже я просмотрел. Это первый раз, когда мне попадается игрок вот с этим талантом. Ну тут, да, раздоли Авианосцев нет, эсминцы там где-то ушли по флангам. И Клебер может здесь спокойно, безнаказанно, вон, да, торпедами спамить. Шлифена немецкого. Ну, Вермонт убежал в потому там ему не кинуть. Опять же, из-за маленькой дальности хода торпед. Ну, а Шлифену здесь уже, по-моему... Ничего не спасет Две, три торпеды попадают в цель Есть затопление Сразу же используют шлифа на режиме. Вот, а сейчас вообще, да, Вермонт довернул Можно с двух бортов торпеды кидать все таки наибольшая эффективность достигается на таких кораблях как раз-таки в совокупном использовании и как торпед, так и главного калибра. Так, к примеру, вот после того, как попал торпеду в шлифон, он использовал аварийку. Здесь, конечно, можно было порвать дистанцию, ну, чтобы выйти из вот этого вот Неполадки ауру устранены. ПМКшной. И с ГК опять же начать настреливать там в надежде, что еще и удастся поджечь противника. Ну, пока что я от торпед. Да, нормально. Уже почти 50 тысяч урона нанесенного. То в один линкор отправляется, то в другой. Из ГК еще ни одного выстрела игрок не произвел. Да, хотя что мешает включить вот эту вот ускоренную перезарядку. Там 20 тысяч шлифа надобрать. Ну, он начинает еще, да, ремонтироваться. Ну ладно, с другого борта торпеды пошли. Сейчас еще один торпедный аппарат перезарядится. Есть, там две торпеды попадают. По Вермонту. Уже урон 75. Счет 2-0. Ну, Вермонт еще и получил. Там Сколько целых два затопления, походу? Я что-то пропустил, но судя по тому, сколько капает, то, наверное, два. Торпеды проходят мимо, но там еще один веер приближается. Если попадет, то первый уничтоженный может быть. Урон перев... переваливает за сотню, все, у вермонта затопление закончилось. Ну, либо просто по времени оно закончилось, или аварийка откатилась. Ну, скорее всего, мне кажется, первое. А потому что он и так долго тонул. Там уже под конец смысл аварийку использовать. Если прочность позволяет, можно еще немножечко потерпеть. Ну, два затопления, конечно, терпеть себе дороже. Ну, до этого, видать, Вермонт на что-то аварийку другое. потратил более важное, да? На одно затопление, наверное. Прямо по курсу. Тут шлиф он откидывает. Ну, а что делал? Да, когда ты знаешь, что здесь где-то кружит эсминец, да, бывает иногда вот так вот на шару в том направлении торпеды можно пустить. Ну, у они очень медленные, увернуться от них, поэтому достаточно просто. Ну, нет-нет, бывает всякое, удается все-таки, да, попасть. Хотя, не знаю, я на шлифоне еще сам не играл. Сейчас пока что нахожусь на другом корабле. Я, по, по на девятке, да, сейчас на девятке. Шлифон, это же у нас десятка. Да. А я пока что на девятке, по этой ветке. Вот еще один подошел линкор. Теперь можно в по Кремлю. Торпеды покидай. да, с одного борта отправили, развернулся, с другого. Сразу 12 торпед. Ну и перезарядка, конечно, у Клибера комфортная. Ну Одна, по-моему, попадает. Кремль там притормозил. Есть одна. 17 тысяч урона еще из затопления. Кремль, кстати, аварийку не использует. Может, у него уже их просто мало осталось. Но ну, навряд ли они закончились. Да, у Кремля всего 4 аварийки получается. 4, или если с талантом капитана, старт, то 5 вроде. Все, попадает Клибер в засвет. Вот что сейчас мешает из главного калибра пострелять, да, там хотя бы немножко, вот пока работает вот эта ускоренная ускоренная перезарядка. Тем более Кремль отстрелялся, но максимум Клибер рисковал получить один залп. И то там бронебойными снарядами не так и страшно. Ну, Клибер очень-очень аккуратен. Все уже с другого борта торпеды перезарядились. Ну, по-моему, Кремлю. Хватит уже, да? Пора этот бой для Кремля заканчивать. Один веер широким. Это уже было лишним, да, еще два веера были уже лишние. Урон переливаливает за 200 тысяч, уже нету половины команды противников. Даже как-то нечестно, да, Клибер так зашел, спокойно тут... Представьте, если, да, вот так бывает, зайдет в тыл какой-нибудь, да, более такой торпедный эсминец. Какой-нибудь Симакадзе там или кто там у нас есть на девятом уровне. На восьмом, да, вот эти с ускоренной перезарядкой японцы. И все. Линкоры становится легкой мишенью. Двигатель в форсированном режиме. Вот так смотришь, да, вот думаешь, а был бы авианосец, клебер бы так вольгот себя не смог здесь чувствовать. Был бы совсем по-другому. Подошел почти на дистанцию хода торпед. Но есть шанс, что Бургунь не доживет просто до того момента, как до нее торпеды дойдут. Наконец-то, да, первый раз! Первый раз произвел выстрел из главного калибра игрок. Чего раньше ждал. Причем включил ускоренную перезарядку, сделал один зал. Потом не пойду, я все-таки торпедную атаку, да. Только торпеды Да Нам надо разворачиваться с другого борта все осталось в живых всего 4 противника получает здесь клибер конечно неплохо все удалось уничтожить это второго, второго, второго противника остались. но зато есть медалька основной калибр в живых всего 3 противника остается до сих пор точку А, точку С, да, получается, никто не захватил, никому до них дела нету, вообще пофигу. Да, хотя, казалось бы, даже в такой ситуации, сейчас, если противник, к примеру, еще захватил точку Б, да, примерно там, не знаю, пять минут назад, то по очкам команда уже могла бы проиграть. Ну, не проиграть, но, по крайней мере, разница по очкам была бы такая, что все-таки команда могла бы в общей сложности еще проиграть. Ну, Клибер под форсажем, еще целых две минуты, есть возможность провести атаку еще на один линкор, немецкий. Это, по-моему, тот, который был у нас вместо Гроссера в игру добавлен, он ну, на 10 уровень. Тоже не знаю, у меня еще этого линкора пока что нету, я сбрасывал эту ветку и сейчас нахожусь еще на восьмом уровне, пока что на Бисмарке еще играю. Ой, там еще ловит, ловит четыре, по-моему, торпеды, но это, походу, от Балао. От подводной лодки. Там еще и Петропавловск. Ну, пока что далековато, да, Клибер? Что-то боится близко подходить, возможно, с оглядкой на Петропавловска. Не знаю, уже в это время, кстати, могли рлс закончиться. Сколько их там, не помню, да, уже на Петропавловске сто лет не играл, штуки 3-4, наверное. Потихоньку так подкрадывается, подкрадывается. Ну, не сказать, конечно, там 50 с лишним узлов летит, но если смотреть угол, под которым двигается Клибер, он мог бы уже гораздо быстрее подойти. Все есть, два веера отправили, теперь, наверное, разворачиваться будет из другого борта отправляем но ну, если честно, на арт Сминца как-то... Арт-эсминец выбираешь как раз-таки для игры больше такой активный. Да, где ты постоянно должен настреливать из главного калибра, то есть всегда находиться в движении, в действии. Ну, Клибер тоже, в принципе, всегда находится в движении, но... Это совсем другой геймплей, да? Клибер что-то, вот, да, как на Хабаровских, к примеру, вот, когда ты играешь, вот. Ну, есть стихийное бедствие, 250 тысяч урона. По-моему. Это третий, уничтоженный. Да, есть. Третий пошел. 268 тысяч урона. До конца боя остается еще 5 минут, но, по-моему. Столько времени уже у вражеской команды нету. По очкам уже немного не хватает там 60 с копейками. Я не помню, что там постоянно. А, там Марсо, я думаю, что эсминец вражеский постоянно светится. Но ну, он, наверное, отыгрывает от главного калибра, поэтому и в засвете находится. Врубает Петро Павлов Скореску. Есть там Марсо уничтожил Ямато. Так что бой еще продолжается. Да, так прям неудачно Клибер остановился. Мне кажется, надо. На первый зал останавливаться не надо. Первый зал. Противник делает. Идешь на полном ходу. Потом уже, да, противник промахивается. Ну и тут, конечно, скорость 50 с лишним узлов. Он должен промахнуться по-хорошему. И там уже, да, второй зал, противник будет корректировать. И, естественно, тогда надо уже менять скорость хода. Чтобы, да, противник видит, насколько он промазал, там корректирует, берет больше-меньше упреждения. А ты изменяешь скорость хода, и, естественно, опять противник проблематично по тебе попасть. До конца будет 3 минуты. А по очкам уже...